Меня задолбали вопросами о все-таки закрытых границах, потому что, ну, типа, а возможно ли вообще, так сказать, какие-то категории расширить, которые могут мужское население украинский, Рассматривается всерьез. Я сразу говорю, я горячий, горячейший сторонник дифференцированного подхода к мобилизации и mm -hmm. к пересечению границ. Потому что мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине. Mm -hmm. Мы нуждаемся только в тех, кто кто у нас как бы, готов воевать и хочет воевать и таких людей предостаточно уже в рядах и есть дополнительные у нас складывается парадоксальная ситуация с перегибами с перегибами которые меня бесят, которые заключаются в том что людей, которые восьмилетний опыт конфликта они не могут попасть на войну а люди там, у меня множество знакомых офицеров которые по пять раз были в военкомате я их не беру на любые должности согласно а люди которых эпилепсия и саркома попали в войска я, как ну, вот просто в горячке первые дни раздавали там, да, и так далее. И я горячий сторонник того, чтобы пересмотреть всех людей по медицинским показателям, либо просто демобилизовать, если они по выводам по медкомиссии не могут, либо перевести на щадящие должности, если они не в состоянии по состоянию здоровья. Всех остальных готовить, неподготовленных на фронт не кидать. Для этого надо создавать резервные роты, резервные батальоны, где пока люди ожидают пополнения, где понесли потери. Для этого надо их обучать, в том числе офицеров, которые попризывали с военных кафедр или запаса, которые давно уже забыли, что, -то, что такое воевать. Все это можно и нужно делать. Остается центральный вопрос, почему не делается этого всего. И этих вопросов у меня все больше и больше. Я потихоньку прихожу в бешенство и так это не оставлю. Потому что бардака и у нас хватает, бардака ужасно. Скажем так. Поэтому война, конечно, катала грубых ошибок. Но так это же каталог, здесь можно все понять, но этот же каталог надо исправлять. Конечно, нельзя сидеть и смотреть на это все. Я начинаю свой маленький джихад, потому что количество ошибок накопилось такое количество, что я пришел в бешенство уже сейчас. Я собираюсь с этим разбираться всеми, всеми доступными мне средствами, в том числе с тем, что с людьми, которых не пускают за границу, в том числе с моряками украинскими, которые 4, 4 миллиарда долларов приносят в Украину каждый год. Хрен ли им сидеть тут? Хай, хай плавают по морям, <связано> ходят, да, и приносят, как несут флаг, украинский флаг города по всему миру и обеспечивают международную морскую торговлю. Это люди дефицитных специальностей. Тем более, что ладно бы не хватало в окопах, хватает же ж, как бы людей, хватает желающих и так далее. И отдельные категории и по отраслям, и по специальностям, которых не надо дергать. Там, металлургия, там, не знаю, агрокомплекс, химия, которая, бюджетообразующие отрасли. И, блин, эти самые, и айтишников в части, и прочее, прочее. И отцов, которым двух детей, а которым больше сорока или 45 лет. Что они там на фронте там сделают? По желанию, да, может идти, но я бы их высвобождал. Я бы возможность выезжать за рубежку. Короткие выезды, под, под условие вернуться там бизнесменам, ученым, артистам, в конце концов, потому что война войной, а жизнь продолжается. Понимаете, да, это все, все нужно, особенно для бизнесменов, для бизнеса общества. Все это надо делать, и почему это не делается, это отдельный большой вопрос. Но я, я, говорю, я начинаю свой маленький джихад, мне это досталось. Потому угу. что ну, ну, ну, мы уже перегиб, конкретно как бы не, не догибаем палку там, где давно надо было перегнуть и сломать уже. Поэтому посмотрим. Ну, то есть вопрос, там есть мнение во власти, что тут надо как-то поработать, я правильно понимаю? Есть, идет широкая дискуссия, скажем. Широкая дискуссия. Так, по...